Вы думали, это сын маминой подруги? Но нет. Это я, Зодиак. И с собой принес порцию свежих гороскопов. Погнали. Овен. Эта неделя предназначена для интенсивной работы. Соберите всю энергию, что у вас есть, и используйте ее. Нельзя расслабляться. В любви все не так хорошо. Возможно, ссоры из-за недопонимания с обеих сторон. Но к концу недели... Все вернется спокойно и приятное русло. Привет. Тельцы, я знаю, что энергии в вас просто через край. Не дайте ей пропасть даром. Займитесь делом, желательно полезным. Помогите кому-нибудь. Но не забывайте, отдых тоже очень важен. Так что и про него не забудьте. Да, кстати, между нами недавно вы научились чему-то новому. И я это знаю. Так используйте эти навыки в своих корыстных целях. Близнецы. Близнецы, вы зациклились на злости. Но зачем она вам? В чем смысл? Откиньте все обиды. На них далеко не уедешь. А чтобы это сделать было проще, просто пройдитесь по магазинам, порадуйте себя новыми покупками. И, кстати, Перед вами на днях откроется новая дверь. Полезная. Главное, не просмотрите ее. Параки, вы и так много что делаете. Расслабьтесь, отстранитесь от всей работы. Позвольте себе и телом, и духом отдохнуть. Честно, вы это заслужили. Если же вы родите, дайте своим детям отдохнуть тоже. Все эти навыки, что вы в них так тщательно пытаетесь развить и так неплохо отточены. Они тоже заслуживают отдыха. А вот, кстати, от покупок на этой неделе стоит воздержаться. Они будут просто бессмысленными и вы зря потратите деньги. Лев. Ни в коем случае не слушайте свои привычки. Интуиция это хорошо, но у всего есть исключения. Подумайте головой. А то дело можете натворить столько, что потом еще долго придется разбирать. Звезды говорят, что ваша жизненная сила сейчас находится в небольшом упадке. Ничего страшного. Такое бывает. Это временно. Таким образом она восстанавливается. И в итоге ее станет гораздо больше. И да, маленький совет. На этой неделе в отношениях конкретно возьмите инициативу в свои руки. Они как обычно. Девы. запланировали что-то важное? Здорово. Так держать. На этой неделе звезды вам благоволят и говорят, что все начинания обречены на успех. Отнеситесь к этому серьезно, соберитесь, продумайте план и сделайте то, что хотите. Весы, а вот вам звезды подкинут неприятные работенки. Но ничего, вы даже из такого умудритесь выловить выгоду. Главное, держите себя в руках. Постарайтесь поменьше срываться на других. И если вдруг решили заняться спортом, подождите. Сначала проверьте свое здоровье. И только после того, как убедитесь, что оно в порядке, с ним все хорошо, можете приступать к тренировке. Скорпион. Вы устали? Надоело все нести на себе? Вас можно понять, звезды это тоже видят и советуют наконец-то взять заслуженный подход. С середины недели вы увидите, как многим родным и близким вы не безразличны. Примите их поддержку, не отталкивайте и если нужно, то окажите ее тоже. Стрелец. Вы, как обычно, расходуете слишком много энергии. Причем 60% из нее идет впустую. пустую. Пересмотрите свои действия и измените их. Иначе к концу недели будете выжды, как лимон. Но, кстати, у вас будут хорошие показатели в любовных делах. Я не понимаю, вы выпили какой то любовное зелье и мне об этом не сказали? Ну, тогда почему людей так сильно тянет к вам? Козерог. Козерог, чувствуете? Верно. Пришло время найти в себе новую личность. Иными словами, надеть маску. Какую тут решать только вам. Подумайте, чего больше хотите и станьте этим человеком, у которого это есть. Но вы ведь и без меня это знаете. Водолей. Видите, как на вас смотрят другие? А я отсюда все вижу прекрасно. Вы стараетесь всем и всегда угодить и совсем забыли про себя. Но хватит, уделите время и себе любимому. Пришло время отдохнуть от чужих мнений. Не обращайте внимания, просто наслаждайтесь тем, что есть, несмотря ни на что. Рыбы, все всегда вас куда-то зовут. То погулять, то в магазин. Теперь настало вашу очередь. Проявите инициативу в конце концов. Окружающие это оценят и пойдут вам навстречу. Просто возьмите и сделайте приятное самому близкому человеку, по вашему мнению. Подарите подарок или сводите куда-нибудь. Он или она по-настоящему будут приятно удивлены и ответят вам взаимностью. Каждый выпуск какая-нибудь тварь мешает мне. Как, блин, они вообще меня находят? Что я им вообще сделал? Фу, слава богу, это не эти земные, как там, пуки.